Всем хай, с вами я, Данил, и сегодня мы с вами начнем играть в игру, которая называется Город дураков. Это игра про город, где живут дураки. Понимаете, шуми, нормальные, нормальные люди в таком мире Музыка. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fine it Я не знаю, что я не знаю Я так Дураки Боже, это город У меня с амбискием, конечно, не очень Когда я запускаю, у меня неправильно всегда настройка идет. экрана, поэтому мне надо настраивать. Ну, вы не думайте. думаете, или уже завтра, все еще жду. Прошло 10 часов. Слава Богу. По нашим сведениям, мы на пороге грандиозной сенсации. Вы знаете город под названием Тундель. Молчите! Конечно, знаете. Так вот, туда приземлился инопланетный объект. Молчите! Это сенсация. Но Трампон, но таможник чертов сэр всячески хочет скрыть этот факт. Найдите его и выведите, выведите его на чистую воду. Как? Неважно. О чем я говорил? Молчите. А, да. Итак, вы отправляетесь в тундель, чтобы взять интервью у мэра без без него не возвращайтесь удачи вас ждет великое будущее эту игру я не первый раз играю почему потому что я перезаписываю потому что у меня то сорвалось то то другое знаете как сказать то одно то другое я не... то успеваю а то не успеваю никуда поэтому Поэтому надеюсь, что пресса. А кто это? В Какая гадость. Послушай, убери свои носки. Такая боль. Я все неделю насел. Такой голос отвратительный. Вони осталось. Микрофон. Я эту игру перезаписываю не первый раз, вам признаюсь стал. Лимонад забыл. Немножко подлючивает, ну, понимаете. Я снимаю. Это процесс съемки. Лимонад. Я помню где тут все. На прошлой съемке, как на прошлом видео, мы с вами уже снимались, но так как получилось, что хорошо. Вот мой билет. Все в порядке, проходите. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Так, пропустим это. Открываем и выходим. Ничего, ничего не знаю, все там. Ну, ладно. Не знаешь? Так ладно, будем будем рыться по мусорникам. Марком И какой-то пароль запишем. Скоро будет у нас в всякий случай. Или... Так, это, это, это говорит. да да да мя мя Утешили гурмана, спрашивайте. Вы знаете что-нибудь о мэре? Как найти мэра? Я тут второй месяц живу. Вышел за водичкой, теперь уехать не могу. за, за... за рожь, как маклуха Маклай. Кто? Неважно. Я слышала, что мэр живет в своей... на своем острове. А как туда добраться? Только на самолете. А где могу взять авиабилет? Не знаю, спросите в касте. А мы сейчас не пойдем, спрашивать Касси. И никуда. Привет. Здравствуйте. О, надеюсь, вы оцените прекрасный, да. Да. Нейка. По-моему, вот... сейчас мы с вами пойдем. Да, по-моему. смогли дойти без, без всяких там а, улетностей. Точный прибор. Здравствуйте, здесь все необходимое. Да. Ага, этому нужна бритва. Я понял. Я понял, что нам надо сюда. Я же говорю, что я тут уже проходил. Скажу честно, я тут уже был. Да. О, господи. Будем рыться по мусорникам. А что делать? Мозок не берем. Ага. Так. Пружиночка. М Готово? Все, пошли. Черюлье назад, налево. Уже у вас купил. Мне больше ничего не надо. Может хотя бы. Я, конечно, все понимаю. Пожалуйста, имейте ко мне уважение. Уже понимаете. Ладно. Сейчас вернемся к художнику. И может, даже если понадобится, то дадим это. Опа, мы выходим. Так, мы сюда. А, тут нам тоже надо. Тут нам тоже надо. Взять фиолетовую краску. Красный. Да. Готово. Как раз все будет готово. Все пока. Туда. Как раз мы вернулись. Я уже освоился немножко в этой карте линейка Ура! 62 не я не знаю конечно куда нам идти что делать по заданиям Почему? потому что по понятия даже знаете не имею что нам все по-моему можно сюда сходить тут разве что Тут надо у него надо украсть. Ладно, пошли. Отходим выше. Нужно ее спилить, а у нас нечем пилить. Ладно, идем ниже. Ниже. Что может? Я конечно, сейчас иду непонятно знаете я за вами слежу. Не помню где... Библиотека. Если честно, я не помню где вообще находил жетончик. Такая маленькая библиотека. Здравствуйте. Кто здесь? Здесь есть кто-нибудь? Здравствуйте, мне нужно что-нибудь приобрести. Не кричите, я не глухая, я плохо вижу. Нет, нужно кое-что приобрести. Боюсь, это возможно без очков ничего не вижу. Кто здесь? Кто здесь? может, у меня остыли мозащики. Блин, все? Нет, конечно, не знаю, библиотека, хорошо. Или ну где-то тут... Где там мы тут? Вот, я не помню, где мы должны быть. Я говорю, я понабирал очко. Я набирал много чего себе. Дача номер 7. перецветку цветку. Челюсть. Художник из Светлитовой. Как-то. А, я же помню. помню. бутерброд или лимонад отдать Очки продаются в аптеке. А зачем? Мне же не нужна книга. Ладно. Пока я не знаю, что еще надо. Но нам не нужна книга. Конечно же, я пойти сюда. Да. знаю много мест. Внимание. Высокое напряжение. Скажите. И вам не хворать. Что им надо? Для чего мы собираем пути бутылки? Она бомживать будем. Воровали кого-то. И мол, и можно это запутать. И это заберем. Что? там? Ключ. Какой-то ключ мы нашли. Блин, наверное, думаю, что мы в конце этой игры что-то узнаем о этом городе. Только вот я не знаю, что мы узнаем о этом городе. И вообще, что это будет. Вроде бы я так думаю, и что плохого ей не будет. Ну и, например, хорошего не станет. У меня так... Я бы так... хотел бы зайти в карту поставить себе бы Адском, адском. Сейчас на 666. Пойдем туда. Куда? А. Ладно, я сюда зайду. Не, действительно, я понабираюсь кучей. Чего чего-то как Смотрите, тут написано что-то на латыни. Латыни никогда не вляпались в какашку. Да. Иди, иди же мне помыться. Мария антиквар, дом. Ага. Оно ну, городской пляжный, Наверное, то нам ну, надо. У вас ужасный парфюм. Спасибо за комплимент. Блин. Да полную какашку. Понимаете? Это воняет Это диверсия. От вас тоже. Это, а это парфюм а Скунс. Вы ничего не понимаете в парфюмах. Я скажу так. Это аля Скунс. Это занимается врачеванием. Отель мечта. Это не специально, это они специально сделали для того, чтобы. Почему будем уже воняю? Понятно. Фу. Вот. Севля поясся в какашку, вот он идет. От вся. от всех. <соценно> Господи, от тебя все отвертают, от почему? От тебя... от от тебя... от потому что такая какашка, вонючка. Мэри? Кто-то такую Мэри не видел. Хотя это. Тут живет Мэри, я знаю. Я знаю, что тут живет мэр. Тут скрывается от людей. Матюки. Ой-ой-ой, Хороший радиодом, кстати. Вы опять здесь. Привет. Если что-то надо. Папка. Сейчас они... и чего у тебя покупать? если честно, то конкретно я ничего не хочу у тебя покупать и просто выполнить задание цветочки до всего есть какое-то дело мы почти дошли И не туда Хочу еще вернуться на площадь я сейчас не, не могу понять ничего как-то не интересно без текущего задания сейчас я себе поставлю цель и туда схожу только вот не знаю куда мне сходить и туда на какую цель потому что это ресторан не я там уже был я там уже был Фильм анти, антиквар. Тут, кстати, близко антиквар и все пошли туда. Да, продаваем. листов Локса Ромофон Сколько он стоит? Седьмовая лампа 12. Сериальный ключ. Гранат. Зводка такой на 23. А страдевание не продается. Какашки, комара. Старые часы. извините, ничего у вас не надо. Это супогреться. А да уйди отсюда, ты хрычвонишка. мне, конечно, не сложно куда-то пойти в понятном направлении. Вот где я, например, еще не был? Куда я еще не был? Стройка, больница Конставар, я был тут. Конставар, дом радио был, целлюрина был, антиквара был, Мэрия был. Пожарный час не был Вот это был магазин Еда не был А, а если например Повестись на вот эту вот разводку Где-где-где Я не знаю, серия будет для такая свинья долгая, Как вы хотите но долго будет долго Я вообще не умею читать. Я телевизорный мастер. Мастер ломастер. Починю там проводки кое-какие пообрезать. Поноворую. Найди восемь пугаец. Раз. Ха, -ха, Ха. Да, я мастер, а баба нет как всегда. Сейчас я вам перепояю контактики. Слышь? Перепояю контактики тепло. Не могу как-то понять. Где тут что-то нажать, чтобы... Как бы это сказать, оно начало работать. А оно тут не начнет работать, это я точно. У меня нет инструмента, по-моему. Пока, бабушка. Я пойду выше. Я не умею читать. Вот и блин. Может тут, тут попа этого. Это пыточная. Ну, у меня тулопата звонит. Я звонюсь нему. Сандук друг товарищи, брат. Угу. Я его сейчас пособираю. У меня оно будет болеть. Crete, что я нашел ему восемь лайков? они сами их не ищут? А я должен их искать. Полутонов. Боже нету. не <вы> <с bitcoin> Я принес. Мне его, куда мне его нет я не знаю куда им это отдать кому нужно домой отдам куда еще мучиться из-за них создали мне тут и бабушка пока я сюда зашел Собирал, получил ничего. Шарички. Дешево. Ничегошечки не получил. Нам ничегошечки. получит. Что там написано было? Давай подсказочку. У садовая нужница, А, такой у меня есть взял. Ха! У меня уже 90 Ой, долларов. Долларов, и что? Весу долларов. Я грабил бедного мальчика. Ну а пускай он не хвалится, что у него есть деньги. Вытянул у кого-то кошелек и хвалится. Похвалится не сейчас. Пока не не за что хвалится. Я конечно не знаю, у меня куча заданий, но я наверное, не выполняю. не знаю, что мне делать. Рыба дорогая. Она потрачу свои деньги. Ну, чтобы только вырубить собаку. Только чтобы вырубить собаку. Соснотворный. А соснотворный сколько? Как фильм. Вы знаете, сейчас соска. Сейчас у нас идет отсылка к фильму «Операция...» Там точно говорю. Отсылка просто адская. Ну и куда мне поставить точку, чтобы прийти к ним? Ну куда мне надо это отнести? Собака стоит, она не впускает, по-моему, или это не то место, я не знаю. Ну, почему нельзя, например, карту взять кнопкой и, на, и ногами на... Сейчас скажу как я... A, W и D. И S. Почему нельзя было взять такое в этой игре? Чтобы походить. То у мне женой устали. У меня с женой болят от а того, что я их отсидел. И рука у мэрии. Блин, да, ну тут надо жетон. Только где вот это жетон, блять? Нет, хотя я находил жетон. Знаете, я находил жетон. думает с керосином нужен. ради керосина а, а, а, а, а, Вова. Ой, я вспомнил, где керосин у нас. У нас керосин находится в... Где находится? Вот тут и все. У нас керосин находится. Вот. Будейка. У нас вот все, где находится керосин. Но я думаю, мы сюда еще вернемся. Конечно, вернемся, пока собака вырубила. Надо воспользоваться моментом Как раз Оттуда можно взять Надеюсь собака не встанет А собака не встанет Что я точно уверен Привет Атара где? Извините, меня тару тебе принести. Уже тебе еще. Это емкость керосиновая лампа. Во! Помню, где я видел керосиновую лампу. Подсказочки мне не нужны. Я помню, где я видел керосиновую лампу. Керосиновую лампу я видел. В. У антиквара выход. Им э, э, что мы уже прошли? А мы туда уже прошли. Надо сюда и сюда. По-моему, сюда. И сюда наверное. Нара вот сюда. Я а тут Мэри у нас. Ага, антиквар вот. Вот наш антиквар. И здесь. Спасибо. где надо будейку вот надо на ту самую почему потому что я не могу понять я хотя я уже игра Короче, я играю. Блин, мы так медленно, мы так. И ему гайки, а он не заболтый. Красиво, знаешь, так. Сшила на мыло, можно сказать, передали. А, нет. Вот мы под водой? Да? Ставить замок, подельная лампа, череп, что-то перчатка, кожаный меч. Рванная башня, макро, рваный баш, ремень, Убирали что мы... Плюс пятьдесят. То, что нам нужно, Уже взяли. Что у меня тут? жетон в мэри. Жетон в мэри. А где он? Это находится в сквере кошачьем. А, вспомнил, сквер кошачий. Как-то все интересно. Так, сквер кошачий. Адский сквер кошачий. Кошачий. Куриный. Кошачий. А где кошачий? Спери кошачьи. Малогоедов. Куриный. Люми. Ой, где кошачьи. Может я неправильно прочитал? Это не кошачьи? Кошачьем. Сквери кошачьим. Сквери кошачьим. А где скверы кошачьи? Сквер кошачий. Если честно, сквера я тут не вижу. Ну, много чего вижу, а этого нет. Магазин, еда, вокзал. коша, чиника, культурника... А, вы... нет, не на ка... надо в метро идти. Метро надо. Да. И очень подозрительный я не подозрительный но нормальный а может быть вот кошачь не, это церковь у не не не не ти может быть тут ага я помню может тут тут с этой стороны дел точно ави. поэтому надо вот так вот по-моему вот сюда кошачьи в кошачьи буду там станция Кошачья где мы скажи на карте то да нет тайды где мы на карте ну вот видите он прям там был Несомненно, просто ужас Тут творится сама Не понять Я сам даже не понимаю, то, что я делаю Хотя я очень хорошо понимаю, то, что я хорошо делаю Уже 55 с чем-то минут я разговариваю с ним Сюда тут стройка у нас. Хотя это очень хорошо, что тут в этой игре так сделано, что можно направиться туда, куда ты хочешь. Господи, ему надо подожимать. Что? Подписчики моего канала Спасибо, что посмотрели меня Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Заходите в группу Пишите комментарии Там также Всем спасибо, всем до свидания Я поиграла в эту игру Но ну, не всю, я конечно прошу Но следующая серия будет Прохождение, на к концу Этой игры Если я, конечно, закончу ее Ладно Всем спасибо, всем пока